Традиционно октябрь очень богат на события, связанные с кредитной кооперацией. 15 октября, стабильно 15 октября, но неофициально, отмечается день кредитной кооперации в России. И каждый третий четверг октября отмечается международный день кредитных союзов.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 Нижегородский кредитный союз – это достойный наследник добрых традиций кредитных потребительских кооперативов в нашей стране. Нижегородский кредитный союз работает с 2001 года, и за это время настолько окреп и разросся, что во многих городах и поселках Нижегородской и Владимирской областей работают его бесчисленные отделения. Сегодня это крупная ассоциация кредитных потребительских кооперативов, призванные решать финансовые вопросы тысячи людей. Сюда обращаются пенсионеры за льготными займами, молодые родители, желающие использовать материнский капитал на покупку и строительство жилья, люди, умеющие копить деньги, потому что в Нижегородском кредитном союзе существуют надежные и выгодные сберегательные программы для людей разных возрастов и запросов. Все меньше и меньше остаются городов и районов, где не был бы открыт финансовый офис организации. Люди все больше и больше выбирают кредитные и потребительские кооперативы и доверяют им даже в самые непростые времена своей жизни. День за днем Жизнь в кооперативах кипит, выпускаются и разлетаются свежие выпуски собственной газеты. Сотрудники получают бесценные знания в области финансов и становятся более грамотными и подготовленными. Люди приходят за займами, приносят сбережения, успешно решают финансовые вопросы. Для того и создан, для того и работает наш любимый Нижегородский кредитный союз. А сколько добрых дел творят сотрудники кооператива, всех не перечислить и не упомнить. Они помогают людям с ограниченными возможностями, малоимущим семьям, многодетным мамам, постоянно проводят детские конкурсы, на которых юные дарования проявляют творческие способности, учатся выражать свои мысли в красках, поделках, вышивке. Но не только людям помогает Нижегородский кредитный союз. Его добрые дела дошли до библиотек, музеев, общественных организаций. Это очень важно, ведь Нижегородский кредитный союз – это прежде всего люди, у которых есть семьи, любимые и близкие люди. И все прекрасно понимают важность и значимость человеческих отношений и ценностей не только в домашнем кругу, но и на работе, среди вороха дел и неотложных задач. Задач. Таким образом, каждый офис не только Нижегородского кредитного союза, но и вообще любого кредитного потребительского кооператива – это то место, в котором идеи, традиции, кредитная кооперации вообще получают свое развитие, обогащаются, распространяются. И в таком случае мы можем уверенно говорить, что Кредитная кооперация жива, сильна и богата.